Привет, YouTube. С вами Валентин и наша очередная рубрика «Сделай сам своими руками». И сегодня мы будем делать детский стульчик для самых маленьких деток, которые уже ходят и им они уже хотят сидеть на стульчике, лазят на ваши большие табуретки, поэтому лучше сделать им маленький стульчик для них. Значит, делал я этот стульчик из тех материалов, которые были дома. Также я поднял через интернет ГОСТы за 95 год, стандартизация государственная, какой должен быть этот стул по размерам, соотношения роста ребенка, на сколько градусов должна быть наклонена спинка и так далее, и так далее. Все эти... Документы я выложу тоже в интернет, вы посмотрите и сможете по своему росту подбирать, значит, разработать чертеж этого стула. Ну, собственно, эти ГОСТы вы можете увидеть сейчас. Ну и, собственно, начнем делать сам стульчик. Вот, Поехали, я вам покажу, из чего я буду делать и как будем собирать. Да, кстати, если кто-то захочет такой же стульчик, как у меня, не разрабатывать свои чертежи, то пишите мне на e-mail в комментариях, как бы оставляйте, или в комментариях оставляйте свой email, я вам буду скидывать просто чертеж. Ну вот и все, значит. Поехали. Для стульчика нам понадобится подготовить кое-какие материалы из дерева. Я использовал сосну, так как у меня были остатки сосновых палочек. Ну, собственно, нам понадобится выпили все детали вот к примеру спинка она тоже спинку стула я сделал из вагонки я ее склеил вместе по центру вставил пазик проклеил клеем она получилась шире вот потом я ее зашкурил обязательно наждачкой и она стала очень гладкая, то есть чтобы не было никаких острых углов и все углы были закругленные. Нам понадобится две таких задних ножки для стула. Тоже э, с, именно со спилом под угол. Вот. Зашкурить обязательно, чтобы ножка она была гладкая, чтобы ребенок нигде себе не занес никакую заусенец никакой. Вот. Также нам понадобится передняя ножка, вот она уже по размеру выпиленная, зашкуренная, тоже, тоже две штуки. Также нам понадобится сама сидушка на стул, у меня например не было цельного куска деревянного, я сделаю из таких вот трех досточек, получится одна такая цельная сидушка. То есть, видно, что как бы, я делал все из кусочков, с поздручных средств. Все детальки в нужном количестве вы потом увидите, я перечислю. Ну, кто вас заинтересует, в чертеже будет нужное количество всех этих деталей. Или при сборке вы увидите, сколько чего будет. Вот. Значит, подготавливаем... Дерево для стула по чертежу, по ГОСТам. Обращаем внимание на углы, на высоту стула, именно по росту ребенка. Также нам понадобится это шуруповерт или дрель. Я еще буду использовать клей, можно использовать ПВА. Кроме того, что я эти детали буду прикручивать друг к другу, там, например, саморезами, то я еще буду все эти части, стыки проклеивать клеем. И еще вкручивать саморезы. Также нам понадобятся саморезы, либо конфирматы. Я лично буду использовать те, что у меня остались дома, там, с предыдущих каких-то работ, чтобы не идти в магазин, не покупать. Поэтому они будут разных цветов, но это не важно. Главное, чтобы практично было. Правильно. Оно, чтобы надежно, крепко держало. Все. Итак, начинаем сборку. У нас материалы все есть. Смотрим и начинаем работать. Значит, спинка стула, сидушка, одна сторона стула, вторая сторона стула и две царги, передняя и задняя. Начинаем сборку. Что Все, мы закончили у нас получился вот такой детский столик. собственно немножко надо будет здесь подровнять в этой части ну а так довольно-таки симпатичный хороший стол получился И кому понравилось подписывайтесь пожалуйста на канал кому надо будет я буду скидывать чертежи если попросите вот. Ну, спасибо за внимание. Мишаня, проверим на стул. Помаши ручкой. классный стул садись вот собственно испытание стул прошу. вот так говорит что классный стул подписывайтесь на канал пока пока Дай пять. помощник положить чемодан дай пять еще раз молодец вот молодец все забирай свой стул